Друзья, всем привет! В сегодняшнем выпуске показываем недорогие квартиры в Сочи. Ну, в бюджете где-то, наверное, миллионов до шести с половиной. Начинаем свой обзор с жилого комплекса «Воздушная гавань», который находится на улице Аэровокзальный переул, прямо возле ЖД вокзала. Квартира будет смотреть преимущественно для временного проживания, то есть для отдыха и сдачи квартиры в аренду. Вот так выглядит «Воздушная гавань». Какие красивые горы, красные поляны. Здесь будем смотреть апартаменты. Где-то 18-20 квадратов за 4 миллиона. Есть тут квартира 36,5 метров за 7 миллионов. Территория закрытая. Скоро Новый год. Чистый, аккуратный подъезд. Гирляндами тут украсили. Мне нравится окружение. Вот окна, которые выходят в ту сторону, выходят на дорогу. А вот в эту сторону, вот, здесь такое достаточно красивое окружение. В доме кафешка уже функционирует, потом есть магазин красно-белая. И вход в апартаменты у нас отдельный. Три смежных, небольших, одинаковых апартамента по 18 метров. То есть можно под объединение. Небольшой санузел, сделана стяжка, штукатурка. 18 метров, каждый стоит по 4 миллиона. Я думаю, можно еще поторговаться. Здесь же не удалось там попасть в квартиру 70 метров. Стоимость 7 миллионов 400 тысяч. Видео сейчас вставлю с архива. Двигаемся дальше, едем мы сейчас в курортный городок. Это мы с улицы Ленина свернули, да, можно было через православную поехать, но мы поехали через фермерскую. Согласитесь, классная панорама, да? Да, бывает и такое. Чуть-чуть мы не на ту территорию зашли, пришлось перелезть через забор, а так вот, вот он дом, здесь своя парковка, то есть вот тут есть Мангальная зона, есть бассейн, да, но с парковкой действительно нет никаких сложностей. Вот он, бассейн, все функционирует. Заходим в подъезд. Ну, в подъезде все так, свет включись. Да, свет включился, все, датчик света, картины. Студия с ремонтом, вот с таким видом на море между домами. Да, балкон, конечно, бестолковый. Вот 24 метра, это кухонная зона. Это место под спальню. Вот такая студия. Электричество, теплые полы. Ну а с этой студии вид, конечно, получше. Она тоже 24 метра с чистовой отделкой. Вот такая еще есть. Она хороша за счет балкона, за счет того, что чистовая отделка. У нее 7900 стоимость да, за 32 метра. Но я думаю, тут хорошо прям можно поторговаться. А вот это хорошая альтернатива малосемейке. 16 метров, справа санузел, небольшая кухня, вот такой вид, спальное место за 4200. Дальше мы едем в Кудепсту, там есть парочку прям интересных предложений. Ну а касаемо вот того, что мы сейчас посмотрели, которая с бестолковым балконом, она стоит 6 450, а другая с прямым видом на море, которая, она стоит 7 700. Но там за наличный расчет застройщик сразу сказал, что есть прям очень хороший зазор для торга. На самом деле кудепста очень активно развивается и скоро будет в цене значительно выше того же Дагомыса. Догонит по цене стоимость центрального Сочи, когда флора, когда летние полностью будут сданы. Ну вот по правую руку от нас строится жилой комплекс Флора. И, кстати говоря, уже, наверное, в ближайшее время начнется строительство моста. Я точно не знаю, в какое, но в ближайшее, через речку Кудепста. Этот мост сильно разгрузит улицу Искры. И, соответственно, в район, в центральной Сочи, можно будет беспрепятственно выезжать. Будет гораздо проще. Да, это летний вот сейчас на ваших экранах. Вот тут отсыпают и дорогу, видимо, расширять планируют. В общем, Кудепста развивается. Веселый, да? Летний. Летний такой. Летний разноцветный. Здесь территория закрыта. Многие из вас видели обзор по этому предложению. Сейчас снизили цену. 40 метров с двумя окнами, то есть хорошая полуторка. Будет стоить 4 миллиона 800 тысяч. С документами. Ну вот она, санузел посередине. Слева получается, например, да, кухня-гостиная с окном. Ну да, вон она, вытяжка. И с другой стороны спальня. Тоже с окном. Ну, 4800, где с документами? Также здесь на закрытой территории есть очень хорошее предложение по таунхаусу. То есть вот вы заехали, припарковались, у вас будет парковка на два автомобиля. То есть таунхаус площадью 50 метров, плюс есть выход на террасу, и плюс где-то 50 квадратов еще можно пристроить. Ну, собственно, как и сделали все собственники. Итого у вас получится там что-то около 100 квадратов. Цена с чистовой отделкой, теплые полы. Разводка электрики, сантехники 11 миллионов 200 тысяч. Кому интересно, видео скину в личку. Такая здесь небольшая детская площадка. Как видите, все выложено брусчаткой. Новогодняя елочка уже стоит. Рядом речка. И, собственно, как вот сделали соседи. Вот она пристройка. И вон она терраса. Давайте вот так покажу все-таки. О! Просто ключей нету, я бы вам сейчас показал. Ну, видео есть. Просто видео там не совсем презентабельно, я бы его сюда, конечно, ставил. Пишите, в личку скину. А сейчас мы едем смотреть тоже с документами. Здесь же в Кудепсте что-то по 110 или по 120 тысяч за квадрат. Внимание, крутая горка. Но здесь и виды будут, виды будут, просто бомба. Ну вот кто хочет прямой вид на море, не побоится забраться в эту горку. Вот эта площадь 42. И три квадратных метра. Такая интересная планировка. То есть вот это все кухня, совмещенная с гостиной. Здесь, кстати, проходит ипотека. Санузел совмещенный и выделенная спальня. Но здесь, конечно, люди готовы платить за вид. Вот, повторюсь, проходит ипотека. Есть кое-что по 110 за квадрат. Это стоит 7700. С террасами вроде не все еще квартиры проданы. Вот так выглядит жилой комплекс. На GoPro села батарейка, снимаю на 14 iPhone. Напишите, пожалуйста, в комментариях, есть ли разница в картинке. Вот здесь вот 29 метров с ремонтом. Вот такая планировка. Санузел совмещенный. помещено. Это 5700, что ли, и такая же без ремонта стоит 4700. Здесь нет проблем с парковкой, и вот там начинают строить уже бассейн. Вот это 43 метра с ремонтом, вот таким видом на море. То есть это кухня, совмещенная с гостиной, такой ремонтик, и выделенная спальня, вот 7700 ее цена. Такая же без ремонта стоит 5 500. Вот эта квартира по акции. 43 метра, мансарный этаж стоит 4670. Пятно застройки полтора гектара. Застройщик обещает сделать бассейн, зону барбекю, и тут достаточно много парковки. Дальше мы едем в Хосту, будем смотреть студию, 24 метра с ремонтом за 4 миллиона то ли 600, то ли 500 тысяч. Кстати, недавно выскакивала статья по развитию Кудепста, еще ее не читал. Кто уже ознакомился, напишите, пожалуйста, в комментариях, что тут будет интересного, кроме транспортного узла который разгрузит для в том числе, будет дорога на Красную Поляну, отсюда, с Кудепс, то есть здесь будет развилка. И, соответственно, в аэропорт можно будет доехать тоже, минуя вот, эту, вот этот проспект Ленина, где постоянная пробка. Кто что еще слышал, напишите в комментариях. Будет очень полезно для всех. Обожаю кипарисы. Апартамент будем смотреть вот в этом доме. Вот апартамент имеет свой отдельный вход, жалюзи. Какой красивый закат, а? смотрите. елочку уже поставили. Это мы переместились в жилой комплекс Анна. Здесь есть супер предложение. Двушка, статус квартира. Можно купить в ипотеку, полная стоимость договора. Цена 8 миллионов 900 тысяч. При быстром расчете возможен хороший ток. В доме бассейн, как видите, все функционирует и с бассейна можно любоваться каждый день вот такими закатами значит в доме подземная парковка здесь фруктовые деревья спортзал с панорамным видом на море и вот так выглядит жилой комплекс Анна ремонт понятно как бы под сдачу но помимо цены здесь еще есть своя фишка поэтому обязательно досмотрите до конца стоп обыгрывается например гардеробный Повторю, здесь 56 метров. И здесь есть выход на собственную террасу. Смотрите, вот эта стена не несущая. Можно выход сделать на собственную террасу. Эта стена тоже несущая. Можно сделать тоже выход на террасу. Вот тут делают террасу, как, собственно, все собственники. Сейчас вам покажу. И еще выделена кухня. 6 метров. Можно сделать полноценную двушку со своей террасой. Всего за 8900 100 гамма. Летом здесь все цветет и очень красиво. Покажу сейчас террасу. Имеется тут и детская площадка. Здесь уже соседи дверь сделали. Сделали лесенку, но террасу еще нет. А другие соседи, видите, уже себе сделали. Засадили тут все себе, оградили. Вот. И как бы, ну что есть то есть кстати студию с ремонтом в хосте вам не показал 24 метра собственно сказал дмитрий приезжайте послезавтра ремонт полностью будет закончен там студия и такой современный ремонт стоимость 4 миллиона по акции здесь сейчас посмотрим 42 с половиной метра за 6 миллионов 600 тысяч вот такой вид с данной квартиры многие из вас видели данную квартиру у меня на канале есть полный обзор с коптером и так далее, кому интересно, скину. То есть 42,5 метра, смотрите, стоит котел, разводка электрики, зонирована кухня со спальни, есть балкон, 42,5 метра, цена 6600. Вот это почти 27 метров, тоже немецкий квартал, студия с новым ремонтом, то есть с левой стороны шкаф с зеркалом, дальше идет совмещенный санузел с душевой кабинкой стиральная машинка стоит вот. далее установлен газовый котел плита диван раскладывается новый ремонт никто не жил а -а -а, холодильник стол вид вполне себе то есть как видите закат видно. Вот, и цена, давайте вот так еще покажу, цена на нее 5 миллионов 900 тысяч. Вот прям хорошенькая студия со свежим ремонтом, керамогранит, теплые полы, вот такой кухонный гарнитур, мини-холодильник, микроволновка, здесь же стол, угловая, 22 квадрата из нее выжили прям по максимуму. Теплые полы и в санузле, все такое, видите, прям, ну, новенькая. так у нее цена 4 800, вот, вчера ее показывали, Делаем договор задатка по Росбанку. Но мало ли вдруг, если не одобрят, вы можете купить эту чудесную студию, микройон Соболевка, за 4 800. Хотелось показать еще кое-что, но уже стало темнее. Да и вообще еле-еле успели на футбол. В этом же доме студия 22 метра. Ремонт, конечно же, похуже, но и цена 4 миллиона триста тысяч. Также на Тимирязева 22 метра с ремонтом тоже можно купить в ипотеку, в том числе через Сбербанк, 22 метра за 4 миллиона 400 тысяч. В общем, всегда найдутся предложения. От вас всего лишь нужно позвонить или написать. Соответственно, поставить лайк, написать что-нибудь в комментариях и подписаться на канал. Чтобы не пропускать интересные предложения, там нужно поставить колокольчик. У меня на сегодня все. С вами был Дмитрий, канал Локстрит, канал Видел. Пока!